Опять замер, задумавшись о чем-то. Но в его глазах читалось восхищение. Как же она любила такие моменты. Моменты, когда, повстречав на себе его восхищенный взгляд, Вдруг начинала волноваться. У нее внутри становилось тепло, И все трепетало. Каждый раз это было будто впервые, И каждый раз все это было будто по-новому. Она снова ощущала себя молодой девчонкой, счастливой и легкомысленно влюбленной, а это заставляло ее оживать и цвести с новой силой. И она как будто парила. Он умел ее вдохновлять каким-то образом, умел одним только взглядом дать ей уверенность в себе, почувствовать себя самой красивой, и самый желанный. Он постарел, но эти морщинки вокруг его глаз были для нее дороже всего на свете. Она подошла к нему и нежно кончиками пальцев дотронулась этих морщинок, а обняв его, прильнув к широкой груди, вновь попыталась понять секрет его привлекательности, такой мужественный. «Такой притягательный!» Он ответил на ее порыв, приодняв хрупкие плечи и уткнувшись подбородком в облако ее волос, глубоко вдохнул этот ставший для него таким родным запах. Затем, слегка откинув голову и проведя ладонью по нежной и шелковистой коже, заглянул в ее глаза. С каждым разом, глядя на нее, он все больше поражался. Как можно оставаться такой божественно красивой, такой стройной, такой желанной? Даже годы, добавляя ей морщины и седины, нисколько не убавляли ее очарование и шарма. Каким-то неведомым волшебством она заставляла свои биологические часы стоять на месте или, по крайней мере, не торопиться в своем шаге. Загадка. Она была загадкой, которую он всю жизнь пытался разгадать, но он до сих пор не смог понять до конца, в чем же ее притягательность.